Точки вверх. Вот так. Еще недавно известные лишь избранным технологии все прочнее входят в нашу жизнь. В элитном районе Подмосковья открылся детский сад с уклоном в сферу блокчейн и криптовалюты. Для родителей, которые хотят, чтобы их дети в будущем стали специалистами в области трейдинга криптовалют, здесь предлагают необычные игровые упражнения. Мы играем в различные игры, которые помогают обучать детей грамотному отношению к финансам. Вот. И все это в различных Личных понятных им вещах, скажем так, например, курс морковки на бирже зависит у нас от разных факторов. Это сколько у нас их в игре, какое настроение у зайчика и многое другое. Кстати, курс чего? Курс морковки. Для кого игра, а для кого серьезная инвестиция в будущее подрастающего поколения? Виталий Быстров, директор обучающего криптодетсада, уверен в пользе своего проекта. Во многих детских садиках преподают уроки бизнеса. В детском садике несколько групп. Можно сказать, что детский садик у нас закрытый. У нас занимаются дети, которые родители которых связаны с криптой. Тренируются дети не только играющие, но График. и даже на взрослых биржах. Дракли. Естественно, пока Дракли. без применения настоящих денег. Ребята, кто помнит, как называется эта игра? Не помню. Транзакция. Транзакция. Еще раз давайте повторим. Транзакция. Известно, как знания, полученные детьми, найдут отражение в их реальной жизни. Но возможно, что самых усердных учеников в будущем ждет финансовая стабильность и как можно больше морковок.